Так, друзья, короткое видео, сегодня отдаю вторую жизнь вот такой вот интересной картине. Что это за картина? Приобрел я ее в свое время полностью убитую на Болшином рынке, и она была полностью разбитая, убитая, и мне пришлось все восстанавливать. Но вот как результат я еще ничего не склеил, а решил вам показать что тут получается эта картина это у нас герб клуба футбольного валенсии вот она в таком виде и сама рамочка мне немножко пришлось потрудиться все привести в порядок что тут с рамкой Ну, рамка тоже немножко восстановил но не факт. Приклеил я новую ткань, выбрал я цвет мешковина. Вот видите, мешковину я приклеил. Сейчас сам герб клуба приклею на эту доску. И у нас получится совершенно новая картина, чему я очень-очень рад. Вот, дошли до, руки до нее. То есть, пожалуйста, если есть у нас среди моих зрителей, любители футбола или любители именно клуба Валенсии, пожалуйста, вот такая замечательная картина может украсить ваш дом. Сейчас я все склею и покажу, как это выйдет. Так, друзья, склеил я герб с этой основой. Простоял у меня герб под прессом ровно сутки. Сейчас я убираю вот эти блины. И сейчас посмотрим, что у нас вышло. Как мы это все приклеили. Ну, в принципе, должно быть неплохо. Значит, то у нас получилось а в принципе видите как под прессом все взялось хорошо с этой стороны тоже хорошо прекрасненько все сейчас начинаю тогда крепить это все дело к рамке и сейчас посмотрим уже конечный результат закрепил я основу на рамку видите прошелся гвоздиками но если все так оставить, это будет в принципе некрасиво, это не в моих правилах. Что я обычно делаю? Так как рамка очень такая мощная, я как бы убиваю два зайца. В первую очередь я беру мешковину и наклеиваю вот сюда, назад. Для чего я это делаю? Я делаю это для того, чтобы когда будущий хозяин будет вешать рамку на стену, стена не будет царапаться ну и с эстетической стороны я сейчас приклею и вот это безобразие гвоздиков не будет видно вот я уже нарезал полоски сейчас мы их проклеим сейчас пройду тюшком ну и дальше сейчас покажу вот и получился результат все я сзади обклеил вот посмотрите как аккуратно все получилось то есть человек который приобретет эту картину он сразу будем говорить будет очень доволен потому что все сделано очень аккуратненько и вот так вот смотрится все. Так что, дорогие друзья, кто хочет такую красивую картину, или себе домой, или подарить какому-нибудь другу, который любит футбол, пожалуйста, это будет очень-очень хороший подарок.